Дорогие друзья, еще раз ваши аплодисменты. Это были наши гости из Китайской Народной Республики, из города Уданьцзянь, города Пионов, ансамбль Сиэрянь. И также солисты замечательные, которые выступали с ними вместе на этой сцене, исполняли для вас песни и танцы. И я еще раз...